привет друзья рада приветствовать вас на своем канале с вами ирина сегодняшний мастер-классик предлагаю сделать вместе со мной вот такой красивый бантик из атласной или репсовой ленты его размер в готовом виде 9 сантиметров для работы я взяла атласную ленту но вы можете взять и репсовую как я уже сказала мне понадобилось два отрезка длиной 50 сантиметров. Ширина этой ленты 38 миллиметров. Для декора я буду использовать бусины. Их диаметр 6 миллиметров и мне нужно 12 штук. Бантом я украшу зажим для волос. И для обработки серединки я взяла кусочек ленты длиной 6,5 сантиметров. Этот отрезок я буду складывать 4 слоя. А срезы обработаю огнем зажигалки. Я сейчас это и сделаю, чтобы потом не возвращаться к этому моменту. Можно, конечно, использовать узкую репсовую ленту, но в таком варианте, как я делаю, мне больше нравится. Теперь я буду использовать фетровый диск. Из него я вырежу вот такой маленький бантик и сделаю в нем прорези, для того, чтобы можно было вставить зажим. Фетр я буду располагать по центру зажима, а когда нагреется клеевой пистолет, я это все приклею и покажу как я это буду делать, но это позже. Банду красить можно либо просто лентой одной, либо взять литерный фамиран и украсить им, либо какой-то другой серединкой. Нужны будут иголки с ниткой и клеевой пистолет. Итак, буду складывать половинку банта. Беру отрезок изнаночной стороной, поворачиваю ленту к себе и складываю один уголок. Теперь я плавлю срез. Он немножечко приклеится к стороне ленты. Делаю второй уголок, складываю и соединив два уголка, у меня получается лепесток. Если уголок растрепался, его тоже можно оплавить. Опять складываю ленту на уголок и поднимаю вверх. здесь я смотрю чтобы лента и основание треугольника были на одной линии опять уголочек складываю и вместе два уголка получается еще один лепесток теперь можно эти уголочки прошить иголкой с ниткой и дальше я складываю все в таком же порядке. Опять прошиваю уголочки. И последний длину в 50 сантиметров я дала с небольшим запасом пусть лучше немножечко останется и лишнее мы срежем чем немножечко нам не хватит вот это я срезаю и обрабатываю срез идем теперь смотрите я разделяю 6 этих лепестков посередине и иголку с ниткой я выведу в центр вот сюда теперь из одной тройки лист лепестков я беру средний иголочку ввожу в самый кончик уголочка верхнего и подтягиваю теперь к центру теперь из второй тройки беру лепесточек или это можно посчитать от первого и последнего лепестка второй лепесток тоже за уголочек и подтягиваю центру теперь мне нужно иголку с ниткой вывести на нижнюю сторону половинки банта и здесь я нитку закрепляю декорирую уже готовые детали я ввожу иголку с середины наружу теперь возвращаюсь опять к середине и сюда я одену бусину делаю такую манипуляцию только для того чтобы спрятать узелок его не было видно вот видите таким образом узелок у меня внутри и закрыт бусинкой Теперь я вернусь к центру, центральной части этого этой детали, ввожу иголочку в следующую петельку и сюда тоже пришиваю бусинку. Закреплю обратным ходом. Здесь я делаю очень маленький стежочек и все, ничего практически не видно. Теперь захвачу иголочкой нитку уже имеющуюся и петелечкой закрепляю нить. Вот бусинки пришиты и они хорошо будут держаться. Можно их приклеить. Но как они будут держаться, я сказать не могу. На второй детали делаю все точно так же. Закрепляю ниточку и как можно ближе к основанию срезаю теперь я соединю вот эти длинные лепестки первый и третий тоже таким же способом прячу узелок внутри захватываю за самые кончики там буквально полтора миллиметрика от уголочка верхнего и теперь сюда же я пришью бусинку одним стежочком. Закреплю. Вот так. И теперь я эту бусину буду опускать вниз. Вот смотрите, вот эта деталь центральная, которую мы уже обработали. И вот ее центр. И здесь, за самый низ, я завожу иголочку и подтягиваю бусину. В таком положении сделаю закрепку. Здесь нужно постараться решить так, чтобы ниток не было видно. Если хотите, возьмите мононить. С ней, конечно, тяжелее работать, но работа будет выглядеть еще аккуратнее. Я использую эту нить, чтобы вы видели, куда что я завожу. Вот, теперь я поправляю бусинку и со второй парой лепестков поступаю точно так же сшиваю их между собой иголочку вывожу в центр между ними пришиваю бусинку и бусинку закрепляю внизу центральной детали тоже за самый краешек пришиваю Вот что получается. Это одна половинка банда, а это вторая. Теперь мне нужно придать нужную форму. Посередине бантик немножко распадается вот здесь, а мне нужно их эти детали соединить. Использую горячий клей. Наношу полосочку клея. И склеиваю детали все вот такой вид меня устраивает здесь делаю то же самое вот две одинаковые детали теперь приклею фетр с одной стороны и с другой стороны Затем наношу клей на фетровую часть и с одной и с другой стороны прямо на зажим. И приклеиваю половинку банка. С противоположной стороны делаю то же самое. Между деталями я оставляю расстояние примерно в 5 миллиметров. Здесь важно, чтобы эти детали располагались друг против друга и центр совпадал. Теперь закрою серединку уже подготовленным кусочком ленты. Вот видите, все прекрасно закрывается. И этого отрезка мне хватает в точности на то, чтобы все это спрятать и получилось аккуратно. Можно бантик оставить в таком виде. Можно украсить его клиторным памераном, кому нравится. Можно сделать кружочек или прямоугольный кусочек приклеить. Вот так тоже интересно будет смотреться. Но я поставлю другую серединку. Из таких же бусин она сделана. И мастер-класс, как сделать такую бусинку, у меня уже есть, ссылка на него будет внизу в описании к видео. Вот такой бантик получился у меня и обязательно получится у вас. Я желаю вам творческого настроения. С вами была Ирина и до новых встреч!